Всем привет! Представляем вашему вниманию ультразвуковую мойку испанского производства Tearotech модель Mod 300 с баком 300 литров пришла она на наш склад под одного из наших клиентов привезена под заказ хотели бы вам ее просто показать еще раз значит, серия MotorClean модель Mod 300N Буковка N означает пневмолифт, то есть корзина, которая внутри, она будет двигаться во время чистки. Вот сам пневмолифт. Этот табло для управления, оно русифицировано, тачскрин. Вот, сейчас не подключено, поэтому продемонстрировать не можем. Каждая мойка э, укомплектована встроенным компрессором. Э, здесь, соответственно, пистолет для продувки деталей. Э, так как э, пневморозводка сделана, э, в комплектации идет лубрикатор для очистки воздуха. Провод для подключения 380, 380, значит, и с этой стороны. Ой, и с этой стороны подключение непосредственно э, слив воды слив воды из основного бака. из второстепенного и слив масла из маслоотделителя сейчас покажем более подробно вот так устроена ванна изнутри сама корзина сама корзина грузоподъемность вот этой корзины порядка 150 килограмм вот система маслоотделения. То есть вот этот борт сделан чуть выше, чем вот этот. Масло перетекает в, вот сюда и уходит в специальный резервуар для очистки основной жидкости от различных примесей масляных. И как вы видите, здесь идет отверстие, куда все масло потом можно удалить из ванны на газ лифте крышка плотная соответственно уплотнитель стоит по всему периметру нержавеющая сталь все сделано изнутри модель модели 304 вот пожалуйста Заказывайте, спрашивайте более подробные технические характеристики. С удовольствием вам ответим.